А Вот меня спрашивают, кто такой Балашов? Может, поэтому я стал предприниматель и начал придумывать себе жить. Почему Балашов либертарианец? Чем быстрее и стремительно люди зарабатывают, тем больше они тратят на благотворительность. В этом своем действии вы мне очень напоминаете Элона Маска. Может быть, так и правильно, потому что люди должны чем-то восторгаться. Какие основные проблемы вот, современного общества? Появится огромное количество ненужных людей. Это рушит все принципы предпринимательства. Вам придется сильно поднапрягться. Геннадий, можете вспомнить самое яркое воспоминание из детства? Да, мы сидим на подоконнике с сестрой, и рассуждаем, мне, наверное, лет пять было, и рассуждаем о том, как нам повезло, в какой прекрасной стране мы живем, какие у нас великолепные родители, и вообще, как все классно в этой жизни. И этот подоконник я почему-то запомнил. Прямо. эта семья потом распалась, жили, как выяснилось, мы не так, как положено, и не в той стране. Но потом я, читая психологов, понял, что таким образом я, как ребенок, тогда защищался от того, что происходило вокруг. И как придумывал себе другую жизнь. Что это за квартира? Где это было? Что это был 12-й квартал э, города Днепропетровска, рабочий район, сейчас это Днепр называется, город-миллионник. Вокруг одни заводы, э, все рабочие, все пьют, все гуляют, в общем, вот такое кавардак. Вот. Но фантазия ребенка обычно вот, приводит к тому, что он мечтает о и придумывает себе жить. Может, поэтому я стал предпринимателем и начал придумывать себе жизнь. Многие видят Балашова э, как миллионера, как состоявшегося человека, как бывшего депутата, как лидера партии. Никто не знает, что Балашов из рабочей семьи. Ну, почему? В книге написано, я все время это подчеркиваю. Для меня, наоборот, важно, знаете, как, как бомж, который жил она на помойке, став миллионером, всегда вспоминает, я же был бомжом. Да. Ну, то есть я прошел этот путь сам, меня никто ничего не дал в этой жизни. поэтому я горжусь этим. А ваш сын э, живет 4 или 5 лет сейчас в США? Я уже пятый год в США, он то учится. Он не США. живет с вами? Ну, он живет один, и я, я счастлив, что он уехал из Киева, потому что дети такого уровня, родителей, ясно, что он бы пошел там, в Красный университет, а ясно, что он общался бы с себе подобными, и эта категория мне не очень нравится в Киеве. Потому что в Киеве как такого предпринимательства нет, там есть ну, привлечение к казнокраству на любом уровне. А вы хотите, чтобы он был предпринимателем? А, нет, предпринимателем я не хочу, я хочу, чтобы он вошел в нормальную систему американской жизни. Я рад, что он понял это, что в Америке ты должен а, получить образование, получить навыки и обязательно обрести профессию, которая будет хорошо оплачиваться. То есть он целится в высокооплачиваемую профессию, а не в предпринимателе. Какая сейчас профессия высокооплачиваемая? Ну, он на финансиста сейчас уже. Он закончил 4 года на физика, а сейчас на финансиста. Поэтому, наверное, что-то в финансовой сфере. Окей. А... Биткоин он не принимает. Не свою, верит в это. свои мозги. Не верит в него. И вся их школа в тампе, но ну, я имею в виду университет. Э, профессора это не обсуждают. Вообще. Я удивился. Я думал, что там все передовые. Но оказывается, все-таки в Калифорнии. А есть вещи, которыми э, вы гордитесь, чему вы научили своего сына? <coughs> вот прям а правильная ч... вещь. А черт его знает, чему, потом, чему я научил, потому что я ж не знаю, кем он станет и каких успехов добьется. Потому что сейчас он все равно еще студент и живет за мой счет. Поэтому я не вижу особых успехов. И я ему постоянно об этом говорю, ему мать все время говорит, что давай там. Но в Америке это немножко другая стезя поступления на работу. Нужно да. поработать волонтером бесплатно. Да. Год может быть, а может и два, он уже там работал в лаборатории у физиков. Там набивают себе резюме реальными делами часто бесплатно, иногда по году, по два. Он Поэтому. это делает? Поэтому я там увидел интересную вещь, что разрыв Соединенных Штатов между бедными и богатыми нарастает. Потому что богатые вдруг начали иметь способность передавать даже не деньги, а навыки, а образование дать. Потому что ни одна бедная семья, к сожалению, не может оплатить такую стоимость университета, как оплачивают богатые родители. И тот э, молодой человек, который имеет возможность спокойно 6-8 лет заниматься наукой, по сути, получает колоссальное преимущество перед другими. Во всех а, сферах. А как вы относитесь к тому, что э, мир и знания меняются настолько быстро, что просто вот даже если учиться, ты не успеваешь уже? Меняются, но навыки не меняются. Способность учиться. В Америке учат учиться. Okay. И это для них самое главное. Они дают задания, а дальше сам узнавать, где это. И поэтому вот это обучение учиться, оно как раз и устраивает. Ну, что, ну киевское там, или украинское образование, СНГ, оно совсем другое. Оно заставляет тебя запоминать определенные вещи по какой-то накатанной программе. Там же даже на историю смотрят немножко по-другому. два мнения, делай вывод сам. Okay. То же самое в науке, в любой, они говорят, ищи ответы сам. А на экзамене или постоянные вот эти вот э, сдача сессий, или как у них, тестов, да. ежедневная. оно приводит к тому, что они постоянно вынуждены сидеть в учебниках, в библиотеке и не вылазить. Он работает где-то в США нет? нет? пока еще не работает. Пытается а. устроиться и уже написал, по-моему, тысячу писем. Написал, ходит по этим встречам. Устроиться первый раз на работу в Америке очень сложно. Архи я слов. имею в виду на тот уровень, на который надо. Ни официантом, а лица, ну ни, да. ни не официантом, не таксистом. Ни Макдональдс. И у вас еще есть дочь в Киеве, которая Дочь в Киеве, да, маленькая. Есть еще старшая дочь, которая замужем, у нее ребенок, двое А, детей я не А как ваши дети относятся вот к вашей популярности? Никак они... На них это не влияет? В Нет, школе они не говорят, что... А, они не Балашов. хотят, чтобы их называли балашовым, они не хотят, чтобы люди говорили об этом, они говорят, что мы хотим сами всего добиться, а не за счет там, твоей фамилии популярность получить. Хотя вот что мне понравилось, если вы читали книгу, там есть глава про э, родословные. Да. Я когда прописал родословную на 2000 миф, лет, мифическую, да, миф, мифическую родословную. То вот э, Даша, которая не интересовалась этим, да. как-то прибежала со школы и говорит, покажи мне в книге, где я внучка Клеопатры. Да. Ей было важно кому-то рассказать. То есть, на самом деле, вот то, что я дал детям, вот эту родословную, да. которая 2000 лет, потому что я, я писал, не поверили в это. А вначале они сопротивлялись, а потом они вынуждены были поверить, потому что она классная. Да. А кто не поверит в свое классное прошлое, в своих великих предков? Тем более, я их отследил аж до Геракла. А... Некая скандальная популярность их не смущает. Ну, это смущает как раз, потому что много говорят, наверное, там... А многие ненавидят из высокозаможних родителей, многое передается. Но с другой стороны, через какое-то время эти же люди говорят совершенно другие слова, то есть первое впечатление у них бывает ошибочное. Угу. И поэтому, наверное, какая-то трансформация и в школах происходит, в обсуждении. Угу. И это постоянно. Просто школа рядом практически с моим офисом. и В принципе, в школе, наверное, все учителя знают. И видят, и видят. И видят они активность. видят видео, они видят, о чем я говорю. Дело ж не в же, а дело в том, что я часто словами обостряю проблему. Да. Потому что люди, как бы, пытаются заговорить, заболтать. Ну, не так уж все плохо. Ты когда говоришь, ну, давайте посчитаем. Да. Ну, что, вот, страна нищая, вы нищие. И, и не ставите себе задачу как-то вырваться из этого. Сейчас мы об этом поговорим. А, скажите, как вы выбираете людей, вот, например, в команду? Что для вас важнее всего? Я не выбираю, они выбирают меня сами. То есть вот... Как это происходит? Приходит человек и начинает какую-то функцию выполнять, которая мне важна. И какое-то время он, кстати, это делает совершенно... Открыто, бесплатно Вот, кстати, последний парень, который пришел Я не знаю, что дальше будет Но вот он как-то интересно зашел Мы сидели вечером Он зашел, попросил Можно я переговорю две минуты покажу Геннадию Викторовичу Свой этот На мобильном телефоне у него было записано То, что он снимает угу. И он за я говорю, да пусть заходит уже полседьмого вечера да. Он зашел и мне сразу тыкнул этот Полутораминутный ролик Который он снял про какую-то парикмахерскую Но она так классно сделана и он, и он предложил, я вам бесплатно сделаю ролик про ваш офис, да. про вашу там деятельность здесь полторы минуты. Я говорю, приходите завтра делай. Вот он пришел и начал делать, попросил говорить, может у вас свет есть? Я говорю, есть свет, бери свет. Короче, он начал крутиться внутри, снимать этот ролик, целый день его проснимал, ушел его монтировать, я не знаю что, но я уже сижу и думаю, куда мне его пристроить. Так. То есть у меня теперь задача, потому что ролик действительно был талантлив. Он приехал откуда-то с Польши, ну он наш гражданин Украины, с Польши вернулся, где-то навыки получил вот потрясающее изготовление этого ролика. А есть вещи, за которые вы готовы отказаться от человека? Вот буквально там обман, например, или... Ну, врут все, поэтому это самое малое преступление между нами. То есть мы все время друг другу врем, все врем в обществу, себе врем. А за что, я даже не знаю, за подлость какую-то, осознанную подлость. Угу. Когда человек осознанно подлость делает, спланированно, ты понимаешь, что перед тобой социопат, и с ним просто нельзя иметь дело вообще. Okay. Многие, и я в том числе, узнал вас как ведущего стресс-шоу «Философия денег». Я вчера пересматривал, когда готовился к этому видео, и вспомнил, почему я полюбил вашу манеру ведения передачи. Можете вспомнить самого интересного героя? Ну, по тем временам я даже вот не помню. Вот, кстати, покойный Бузина, которого да. застрелили, вот он... Как-то так было, у меня несколько покойников будущих было. Угу. Вот их рассуждения, их мысли. Было очевидно по этим интервью. Я тоже потом посмотрел, думаю, что интересного было. В принципе, то, чтобы они предсказуемо шли к какой-то трагедии в своих рассуждениях. И много людей у меня было, которые шли к своей трагедии. По-разному. Потому что до 2013 -го года, до революции. Я говорил о том, что убегайте из Крыма, уезжайте с Луганска, уезжайте на несколько, потому что я, очевидно, видел, что экономически это будет все падать. То есть uh -huh. ни сельское хозяйство, ни промышленность нас не спасут, а надо переезжать в большие города. И я это говорил. А потом квитресенсия дошла до того, что населения-то много, а чем-то их занимать uh -huh. надо. В общем-то, где-то бессознательно я чувствовал, что война-то неизбежна. И Наверное, это население начинает утилизироваться попросту-напросто. Одни выезжают, конечно, война обостряет все проблемы. А с другой стороны, люди, которые остаются, остаются самые немощные, которые на погибель идут. Я, кстати, смотрел видео с Евгением Черняком, полностью просмотрел это видео и просмотрел несколько ваших интервью. Но самое популярное ваше видео с, э, из ток-шоу или стресс-шоу «Психология денег» это слежко. Ну, это потому что Лешко. Оно не самое лучшее, вот, но там ничего интересного особо нет, там Лешко как Лешко. Okay. Он не меняется. Вот включается камера, Лешко превращается вообще в другого человека, потому что он чистый актер, и играет на публику. Хорошо играет. Когда все говорят, что он врет, я не знаю, почему голосуют. Вот. Но все говорят, вот он врет. Посмотрите, как он соврал. Я заметил, что у нас вообще политика оценивают по классности вранья. Да. Вот смотри, вот и ты так учись, вот соври. Вот зачем ты говоришь, что народ нищий? Скажи, что они классные, вот как Саакашвили это говорит. Скажи, что ты все восстановишь. Ну, нереально, поэтому не буду это говорить. Почему Балашов либертарианец? Почему не капиталист, например? Ну, либертарианство это следующий шаг, человечество приближается к тому, что от первые страны, которые перешли к капитализму, угу. они на сегодняшний день самые процветающие. Да. Потому что они первые вкусили вкус, это либеральных реформ, свободы и защиты частной собственности, они первыми заработали, условно говоря, деньги. И, как правило, это страны были, которые не были в благоприятных условиях. А новая форма, которая идет на смену всего, которая, условно говоря, способна на голом месте, буквально, в пустыне создать невероятные чудеса, невероятные сокровища, это, конечно же, либертарианство. То есть вот количество свободы определяет качество общества. Это высшая степень, вы считаете, да. да? И мне удивительно было, что я пропускал немножко криптовалюту. Но когда я начал знакомиться, прочитал книгу там, «Виртуальные миллиарды», когда я почитал рассуждения людей, которые первооткрыватели криптовалюты были, блокчейна, вот этой свободы, насколько они боролись с государством технологически. Они не выходили на манифестации, не голосовали, не создавали партии, но они создавали либертарианскую технологию в повседневной жизни. И они были помешаны над этим. И вот э, создатель шелкового пути, который сейчас три пожизненных столка mm -hmm. получил, молодой парень, у него рассуждение глубокомыслящего либертарианства. Я читал уже, когда его произведение, жалел, что я на это не открылся гораздо раньше. Потому что создавая интуитивно э, партию 5-10 как либертарианскую, я до конца не понимал, что это такое либертарианство. Правильно я понимаю, что э, в, системе либер... э, в системе свободы... Вот, которую либертарианцы проповедуют, сбор средств на обязательные платежи, ну, например, пенсии, там разные, там, поддержку там, больниц, происходит в добровольной форме. Я не знаю, как это будет в будущем. Так. Но по поведению криптовалюты и того же биткоина я вижу и отслеживается очень четко, что чем быстрее стремительные люди зарабатывают, тем больше они тратят на благотворительность. Окей. Деньги не так уже становятся ценны, сколько цены становятся поступки. То есть решается самый главный вопрос при помощи технологий, люди богатеют, а дальше они готовы содержать все общество. Вот меня спрашивают, кто такой Балашов? Я говорю, это лидер партии 5.10, 10 это человек, который придумал идею без налогового государства, без налоговой Украины, собрал единомышленников, старается собрать финансирование, вот, и на, направить вот эти силы на, скажем, освобождение Украины от налогов. Это так? Да. И это было бы интересно использовать новую технологию. Мы в какой-то степени сушим себе мозги в том плане, что обратиться к мировому сообществу, сделать э, такой либертарианский переворот мозгов в Украине. Для этого колоссально, естественно, для этого надо, к сожалению, телевизор. Не знаете, столько YouTube даже, сколько телевизор. Вы знаете, в этом, в этом э, своем деянии, или в этом своем действии вы мне очень напоминаете Элона Маска. Ну, нельзя так сравнивать. Я бы сравнивал не с Элоном Маском. Элон Маск, как вы сказали в одном из интервью, он, он создает стартап, он создает идеи, он, он собирает единомышленников, он собирает финансирование. Ну и, например, построить подземный э, туннель. Думаю, немножко не так у него происходит. Элон Маск в свое время преуспел и получив большие деньги превратился в такого байера-покупателя да. и проповедника новых идей. То есть он скорее покупает стартапы на самой ранней стадии и их пропагандирует. Да. Подкрепление своей роли ведущего технологического прогресса. Алан Маск хватается за все. Что меня смущает в Элоне Маске, я, Леша, потому что я был пользователем Тесла я uh -huh. остался очень недоволен uh -huh. ни ценой, ни тем, как она ремонтируется, ни тем, как она ездит потом. И я предсказал, что сам проект Тесла будет закрыт. <музыка> а я имею в виду автомобиль. Да. Его именно автомобиль, потому что электромобиль имеет будущее. Но вот его автомобиль не будет иметь успеха. Но Эллон Маск берется же за многие вещи, да. эти поднимают стартапы. И, и поэтому, но он во всех них участник, он скорее как проповедник всего этого. То есть, он часто не является даже только частичным владельцем бизнеса на какие-то проценты. И мне кажется, он в большей части своих проектов попросту не разбирается. Это невозможно. Я не верю, что можно запускать корабли. А вы думаете, запускать... он должен разбираться в этом? Я думаю, что его роль э, в том плане, что накачивать акции. И здесь немножко извращенная психология включается, потому что главная цель Маска и тех, кто его спонсирует, и тех, кто его поддерживает вот в этих всех проектах, акции. Не, не качество технологии, не качество обслуживания, должна быть прорывная идея и акция. И эти акции часто, вот на примере Теслы я анализировал ситуацию, у них оценивается в акциях 60 миллиардов Тесла, да. а затрачено туда денег 17 миллиардов. Вот этот разрыв, он исключительно в акциях существует, он виртуальный. То есть это может быть пирамидой оказаться, но может пострадать много людей. Я думаю, что такие люди уровня маска, они уже должны быть более ответственны. Угу. Что где-то как-то являться сдерживающим фактором. Но с другой стороны, мы когда вспоминаем то же самое либертарианство, раздувание этих акций да невозможно то, может быть, так и правильно, потому что люди должны чем-то восторгаться, чтобы дать туда деньги. И верить во что-то. Да. Все-таки все он взлетает и садится. Ему деньги дают. Да, ему верят. Его акции покупают. Почти все предприятия успешны. Мы, правда, забываем о тех предприятиях, которые он открывал, презентовал и тут же забывал. То есть были и такие акции, не пошли почему-то. Какие основные проблемы вот современного общества вы можете выделить? Но Украинского, они... в первую очередь, и мирового. Ну, сейчас на все проблемы в любой стране надо смотреть с точки зрения проблем человечества. Потому что у нас более 7 миллиардов человек, появляется все больше. Потребление энергии растет, потребление всего растет, затоваривание происходит. Поэтому надо задуматься, а что будет вот в кратчайшее будущее в через 10 лет. Да. Потому что появится огромное количество ненужных людей. Что им То делать? Есть, не будет производств, не будет такого большой занятости. Многое станет виртуальное, многое перейдет на роботизацию, в приложение. А это люди потеряют возможность где-то устроиться на работу. И им придется искать свою маленькую нишу, где они смогут зарабатывать. То есть самозанятость выходит на первый план. А самозанятость может быть чем угодно. Я, кстати, в этом плане Лиссабон и посетил вот Мадрид, Барселону. Вот в этих государствах интересно, что проявляется некая самозанятость. что особо технологических прорывов не делают, особо там чего-то не происходит, потоков через них не идет. Но самозанятость в виде обслуживания появляется. Колоссальное количество кафе, хорошая кухня, там какие-то поделки делают. То есть они чем-то себя занимают. Но в принципе вот будущее человечество, это будет большой проблемой, что очень маленький слой людей будут как суперлюди, Технологически продвинутые будут тоже зарабатывать колоссальные деньги на прорыв. а основная масса абсолютно никому не нужна. А как вы относитесь к возможному введению обязательного минимального платежа? Ну, то, что... Минимального дохода. Да, минимального дохода. Хорошая вещь. И Я думаю, что рано или поздно человечеству придется к этому. Вот эту вот массу, которая никому не нужна, ее придется содержать. Ну вот ваши, ваши же адепты или ваши поклонники считают, что это полная чушь, потому что это рушит все принципы предпринимательства. Зачем платить изживенцу? Нет. Человек должен получать достаточное количество белка. Я имею в виду питание, достаточно качественного. У него должно быть хоть что-то одето В принципе, в очень состоятельных странах эти вопросы решены Те же самые Соединенные Штаты Америки Они выплачивают пособия по безработице э, Супермаркеты раздают еду там, которая близко к просылочке угу, То угу. человек может взять ее бесплатно Они могут взять с раздачи какую-то одежду Мебелью можно себя снабдить, потому что люди в принципе не выбрасывают, а ставят mm -hmm. на улицу. То есть кто-то забирает э, там, диван, телевизор, то есть, когда человек меняется. Поэтому все равно богатые общества идут к тому, что некая прослойка будет пользоваться вот, не, не, не первыми товарами. Да. Просто расслоение сильнее станет. И если вы хотите по сторону быть людей, технарей и суперлюдей, то вам придется сильно поднапрячься. А основная масса все равно будет находиться в обслуживании. Какие вот качества нужны для того, чтобы стать суперчеловеком? Это вопрос, как становятся суперлюди? Можно так сказать. Несчастливое детство, трагедия среди родителей, какая-нибудь родовая травма, не знаю, какой-то изъян может быть. Как превращаются в художников, как превращаются в знатных предпринимателей, как становятся необычными людьми. То есть будет цениться необычность. И стрессоустойчивость, наверное, это... Если ты сын Балашова, ты вырос в условных тепличных условиях, как ты можешь... Вот ты не можешь поменять прошлого, Ты, ты не можешь. У тебя а не было. А поколения так делятся. Первое поколение – это добытчики. Но я имею в виду первое да. поколение, которое начинает зарабатывать. А, то есть это добытчики. Мы можем, к примеру, привести крестного отца. Прекрасная раскладка по поколением. Первое поколение крестного отца это был добычи, который пистолетом добывал. Второе поколение он уже увеличивал объем капитала. То есть он уже пользовался юристами, судьями. Он более респектабельный бизнес вел. Он уже не бегал, добывая хлеб на суши с помощью пистолета. А третье поколение художники, изыскатели, ученые. Есть, Вы из первого поколения. А опрос. я из первого поколения. Сын, наверное, будет приумножать то, что есть. И я ему говорю: не надо остановиться мной, Боже, тебя упаси становись собой okay. и пользуйся без самого стеснения и ограничения моими капиталами, потому что твоя задача их приумножить. Вот если а если потеряешь... он скажет, что я хочу уехать на Бали и серфить, ну, вот да, то, что сейчас становится все популярнее, кстати. Я не думаю, что он это сделает.